И всем привет, это канал Водовострима, я его ведущий, а не Гильяна. Сегодня мы будем раздавать очередные плюшки от нашей группы 500, 300 и 100 голды. Всего у нас 76 человек, 4 человека, скорее всего, репостнули чужую запись, поэтому не участвуют. Ну и давайте перейдем к самим плюшкам. Так, копируем ссылочку, вставляем в программку рандомайзер, поделившийся с друзьями. Только члены группы это было указано. Три победителя. Далее. И при тем, как мы узнаем победителей, я напомню, что у нас есть главный конкурс. В честь годовщины нашей группы мы разыгрываем 10 тысяч голды. Ну и давайте уже все-таки узнаем наших победителей. У нас победили Оксана Андреева, Александр Рогозин и Михаил Семенов. Поздравляю. Опишите игровому нику владельцу данной группы Иванову Дмитрию. Спасибо за участие. Приходите еще, участвуйте. С вами был канал Воддовыстрима, ведущий Анни Пока-пока.